Новости вместе с участниками «Студенческой весны-2018». В дни всюду они – гости «Студ весны». В Ставрополе происходит российская студенческая весна. Дорогие ребята, которые участвуют в «Студ весне», всем привет! Меня зовут Белина, я из Кабардино-Балкарии. Я являюсь волонтером транспортной логистики этого фестиваля. Первая студенческая весна началась... В 1993 году в городе Самаре Вот мы пришли посмотреть, мы молодежь, мы студенты, активисты Гости о нашем городе Ставрополь, замечательный город О партнере проекта «Вкусные новости» О, это прекрасное кафе «Восток» Именно здесь обедает Дедушка Мороз Также советую вам тоже присоединиться к Дедушке Морозу и пообедать в кафе «Восток» Добро пожаловать И напоследок, мнение молодежи о вкусных новостях С помощью вкусных новостей мы узнаем, где можно вкусно покушать